Трэш лидирует, Гнездицкий преследует. Оба пилота на красных машинах устремляются в сторону постановки, ставятся Гнездицкий синхронно и в тот же угол. А здесь немножко отваливается. ай -яй -яй, яй яй Была хорошая попытка приблизиться к своему лидеру, но он решил засейвиться и не наступил. Здесь перекладка несинхронная, подъезжает. У вот такой угол! А Гнездицкий его... Дуть выравнивается. Есть. Старт. Гнездицкий. Не цепляет Шикану. Лидирует. Трэш преследует. Есть постановка. Гнездицкий. Рано выезжает из внешней зоны. Трэш будет догонять. Перекладка мимо траектории. Заезжает в зону. С трэш при этом его встречает. Ой-ой-ой. Здесь... Трэш как синхронно. Близко подъезжает Трэш. Хорошо. Еще раз. Главное, ну, нежное Единогласное решение очевидное Ярик Трэш проходит дальше Антон Гнездитский Готовимся, тренируемся А у нас следующая пара Ярослав Трэш и Иван Колобов Два юнца Скажем так Оба пилота едут по юношеской лицензии Потому что ни одному из них Нет, не выполнилось еще 18 лет Трэш лидирует, Колобов преследует Хорошо ставится трэш Голубов немножко и Голубов отстает, не может догнать Ярика. Перекладка, несинхронное исполнение Голубова. Здесь синхронно заезжает в базу, Голубов хорошо, надо давить. Трэш с большим углом, Перекладка. Голубов, но немножко отпускает своего соперника. Давайте. Поэтому небольшая такая пыль трансляции. Голубов лидирует, Трэш преследует. Есть постановка близко, Трэш. Широко Голуба выезжает над ним колесом за трассу. Трэш отрабатывает. Голубова. Хорошо. Трэш близко набрасывается. Здесь. Перекладка. Еще одна перекладка синхронно. Ох ты, что делает Трэш. В двери у Голубова. О! Синхронный.. Отпускает своего лидера! Головов, еще. Единогласное решение судей. Ярик Трэш проходит дальше. Следующая пара. Кирилл Каландырец и Ярослав Трэш. Ух, вот это жаришка. Контрастик, конечно, сильнейший. Э -э, трэш лидирует, Каландыриц преследует. Нет, пускает Каландырец Рядышком находится с Трэшом. Синхронная перекладка. Каландыриц близко! Неплохо, при этом трэш дает просто ай, просто идеальную линию, но Кирюша забыл про зону замедления, и из-за этого заехал в дверь, э, в прямом смысле слова, э, Ярославу Трэшу. Отработка зоны замедления э, пилотом, который преследовал. Разгоняются пилоты, Кирилл Каландерис лидирует, э, Ярик Трэш преследует, хорошо, Каландерич широко ставится, чуть-чуть... Он, в принципе, выезжает из зоны, но раньше, чем Ярослав. Ой, как широко каландирится вторая внешняя зона. Перекладка чуть-чуть узкая. Ярослав Трэш при этом. Надо заезжать здесь на кольце. Хорошо каландирить широко. Выезжает из кольца и широко в финишной зоне. Ярослав Трэш проходит дальше. Юрий Рак, Ярослав Трэш. Есть старт. Трэш лидирует. Рак преследует. Разгоняются пилоты. Есть постановка. синхроненько близко ставится рак. Небольшая корректировка. Перекладка чуть опаздывает. Больше угол ставится рак и разворачивается. Ярослав Трэш продолжает по своей начертанной, близко к идеальной линии. Движение к финишу. Пилоты готовы. Есть старт. Рак лидирует. Трэш преследует. Хорошая постановка в исполнении обоих пилотов. Рак собирает полностью внешнюю зону. Хорошо напрыгивает. Трэш. Держится рядом. Трэш. Есть перекладка чуть-чуть с опозданием. Синхронная перекладка Трэш в двери. Сразу проходит кольцо близко. Раньше перекладывается Трэш и остается в двери урака. Вот это хороший единогласный. Ярослав Трэш проходит финал. Ярослав Трэш. И Юрий Дрифтовский. Итак, друзья, финалисты на старте. И все готовы их встречать. Трэш лидирует. Дрифтовский преследует. Постановка. Дрифтовский не ставится. Трэш. Выполняет задание. Дрифтовский переугливается на перекладке через поребрик. Выравнивается. А -а -а! Доезжает практически до заднего колеса треша. Здесь, ну, все синхронно и как положено. Ровно в двери пытается компенсировать ошибки в первой половине трассы. Ух! Поехали! Дрифтовский лидирует. Трэш преследует. Есть постановка. Трэш ставится в больший угол, чем Дрифтовский. Дрифтовский заугливается. Трэш запрыгивает прямо в базу. Что делает? Трэш отрабатывает все просто. Здесь, раньше, есть перекладка. Напережение. В базу перекладывается Трэш. Что происходит? Вот это заезд достойный финала. Здесь, раньше, как положено, по траектории перекладывается Трэш. Это финиш. Итак... Победитель первого раунда Битлук ПРО М Дрифт Ярик Трэш! <плодисмент> Давайте! <плодисмент> Оу. Ну а теперь <плодисмент> можно начинать! 雨 <laughs>